Земляне, с вами Брис и Перпин, и мы пришли вообще не с миром. Пришли самые две злые художницы во всем интернете, потому что нам так говорят. А мы, конечно же, ведемся на эти провокации. Мы злые, мы агрессивные, мы постоянно со всеми конфликтуем. Но вообще я это говорю почему, потому что тема нашего сегодняшнего ролика это вопрос, почему же художники такие злые? Да, ни для кого не секрет, а то, что художники очень часто, особенно блогеры, делают такие видосы, как Что бесит художников, почему ЧСВ-шные художники и тому подобное и так далее Да, у людей может складываться мнение, что художников только и делают, что что-то бесит Поэтому сегодня мы будем рассматривать, что, почему и тому подобное и так далее бесит художников Может быть, расскажем какие-то истории жизни, может быть, кого-то приведем в пример, потому что мы конфликтные люди очень злые. Мы вот никогда бы не подумали, что мы скандальные блогеры, согласись. Я, честно говоря, так про России не думаю, абсолютно, но вот вам забавная статистика. Мне сегодня просто написали с еще одним плагиатом на меня. У нас за год нету столько историй про плагиаты и прочее подобное воровство, да, скажем так, как за лето. Мы за лето обогнали все наши цифры за год по количеству плагиатов. Но сегодня тема, ребята, не про это, конечно. Я просто удивилась, как бы люди реально не обижались на то, что я тут иногда шучу, что летние каникулы, но... Типа цифры! Цифры говорят обратно! Это твоя любимая фраза, школьником просто нечего делать. Как вы школьники не обижались, я проходила этот этап. Могу так заявлять! Честно говоря, я не занималась ничем подобным в плане плагиата, специально или нечаянно, и рисовала, если плагиату в стол, естественно, просто для того, чтобы хотела наработать руку. Я соглашусь с тобой, потому что за это лето... Мне тоже очень много прилетало сообщений о том, что меня плагиатят, что мой стиль украли, что кто-то обрисовал мой рисунок и тому подобное и так далее. И а, когда возникает вопрос, а почему же художники такие злые? Почему они постоянно говорят о том, что их что-то бесит? Ты всегда понимаешь, блин, челы, реально, серьезно, вы его не выкупаете? Потому что, блин... Жизнь художника очень стрессовая. Мало того, что денег нет, нужно что-то рисовать, так еще кто-то обрисовал поверх твою работу, что-то украл, ты там что-то делал, работал, а потом тебе написали подписчики, что это опять... Ты такой, господи, как я ненавижу жизнь. Были, ну, не знаю, некоторые люди, которые просто присылали там работы, которые украли персонажей или стиль. Об этом мы уже всем говорили. У нас, помимо всего прочего, есть люди, которые являются, ну, антифанатами. То есть, вот они прям посвятили жизнь. Хейтеры, говори прямо. Нет, знаешь, я считаю, что хейтеры, это люди, которые, ну, там, не знаю, сказали что-то плохое и ушли, прошли дальше. А вот эти люди, которые стараются, что-то делают ради того, чтобы нас вывести из себя. Меня это, честно говоря, очень сильно забавляет. Прошло, наверное, то время, когда это сильно бесило. Ну, ты понимаешь о чем? Да, да, да. Представьте, что вы просто живете в доме с тараканами, да? Вас в первые дни это будет очень бесить. Вы будете покупать все спреи. Потом вы поймете, что их нельзя выгнать и просто такие, йоу, братаны, спасибо, что доели крошки со стола. Я все равно не хотела их вытирать. Мы никогда об этом не говорили на публику, но я все равно об этом скажу. Ты была очень чувствительна раньше к хейтеру. Это правда, но знаешь, просто потому что я в целом очень чувствительный человек, что ли. Ну, то есть меня действительно обижает много всяких вещей, я это как бы не скрываю. Да, я, честно говоря, думала, что это не пройдет, но прошло буквально полгода, и мне уже так насрать, я могу просто такая, йоу, это хейтерский коммент, прикольно. В бан. Пока. И как бы все. Ну иногда, конечно, скидываю перпин поугарать, там что совсем смешной. Мы, конечно, будем какое-то время злыми. Можно попасть на нас таких злых. Но, по большей части это очень быстро заканчивается. Я даже не знаю, почему люди до сих пор пытаются. Потому что крысы всегда должны держаться вместе. Короче, я видела тикток. Там крыса была большая, да? У нее на сиськах крысята висели. Она бегала, и они присосались. Я просто точно так же вижу эти комменты, понимаешь? комментариев выглядит так же. У меня почти никогда такого периода не было, потому что я я как только начала заниматься художественной деятельностью, именно в плане популярной художественной деятельности, потому что, конечно, когда ты только начинаешь со всем этим работать, когда ты только начинаешь выставлять свою душу на показ, все, что ты сделал, на чем-то долго копошился, и когда человек говорит, слушай, ну это какая-то кривая... У меня тебе сразу, конечно же, становится неприятно, ты можешь даже, не знаю, поплакать, но это было уже когда-то вот реально давным-давным-давно. А сейчас, когда ты уже занимаешься какой-то, ну, очень сильно публичной деятельностью, этих человек становится так много, что те становится, ну, вообще просто насрать. И у меня этот период, на самом деле, прошел довольно-таки быстро, буквально вот когда нам только-только начали писать хреновые комментарии, и я сразу сказала, я вообще не буду никак на них реагировать, Потому что, ну, YouTube это не ВК или Инстаграм YouTube это место, где сидят дебилов, которые мимо крокодилов Которые просто напишут гадость и забьют на это Это нормально для YouTube Но, естественно, некоторые вещи действительно очень сильно бесили Очень сильно из-за них было грустно Но мне нельзя было быть грустной Потому что я чувствовала ответственность за бриз, Потому что если я ее не поддержала а, oh, это, конечно, мило. Вот давайте представить такую ситуацию. Я знаю, что среди наших зрителей 100% есть какие-то другие блогеры, да, которые понимают, о чем идет речь. Есть один лайфхак. Как понять, что человек, который вам написал, это дебил. Вот прям пруфануть. Ну-ка, давай, мне тоже интересно. Вот представь, тебе пишет чел, uh -huh. у тебя нет базы, ты криво рисуешь, ха-ха-ха. И ты такой, блин, обидно. Вообще-то у меня, знаешь, там 50 тысяч подписчиков, да, какая база? Да нахрена она мне нужна? У меня 50 тысяч подписчиков. Ты, конечно, можешь пойти ему грубо ответить, что он, конечно, и хочет, чтобы ты сделал, но ты, ты не должен так делать, ты должен молчать. Ты должен понять, что популярный человек, человек, который чего-то в этой жизни добился, хотя бы как художник, да, не будет такое писать. Вот почему? Просто представьте, вот я вижу какого-то художника и пишу ему, у тебя нет базы, ты криворукий, что сделают мои подписчики? Правильно. Они, во-первых, от меня отпишутся. Это минус репутация. То есть, популярный человек так делать не будет. И хорошо рисующий художник так тоже не будет делать очевидным причинам он проходил этот период, поэтому вы можете спокойно зайти на страницу к этому человеку и про себя тихонечко поугарать над ним. Мы сколько раз затрагивали эту тему, на самом деле, не совсем все понимают, что наше творчество, наши рисунки, наши видосы, наши разговоры, они не для какого-либо скандала и тому подобное, и так далее. Конечно, иногда мы говорим э, в роликах там про каких-нибудь художников, которые поступали плохо, или про срисовщиков, или еще что-то, но лично мы уважаем творчество каждого. Даже если этот э, гифт какой-нибудь, например, был немножечко кривой, мы знаем, что этот человек старался, потому что мы сами когда-то были начинающими художниками. Я считаю, что действительно над художниками нет смысла угорать, но только если этот человек, конечно, не начал специально угорать над тобой. Тогда он буквально развязывает тебе руки. Типа, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы запод... они относились к тебе. Когда тебе хейтер пишет коммент, то он буквально говорит, йоу, я хочу, чтобы ты меня тоже обосрал в ответ Но мы так, опять же, не делаем Потому что если ребенок дергает тебя за косички, просто игнорируй его, и тогда он перестанет дергать тебя за косички. Ой, э, моя мама говорила по-другому. Ты же делаешь на собаку, которая гавкает на тебя? Ну, в принципе, посыл тоже. Звучит более коротко. Кратко, сестра таланта. Аплодисменты твоей маме. Художники какие-то, даже вы порой, испытываете какие-то неприятные чувства. Когда вам пишут что-то неприятное, когда вам говорят, что вы как-то криво все сделали. Просто знаете, что со временем это в любом случае все проходит конечно для того чтобы все это прошло нужно ждать, а ждать вообще не хочется. И когда человек пишет что у тебя все говно, что ты там не то сделал вообще ты чмоха. Мы честно говоря не знаем как вам в этом помочь потому что есть ощущение что стоит просто пережить это дерьмо Здесь короче советы действительно не помогут. Я смотрела очень много роликов по поводу как относиться к хейтерам от других популярных людей даже не от художников. 90% из них говорит забей выработай иммунитет к этому это как иммунитет к короне ты один <с раз <с переболел а потом тебе будет хорошо я не могу сказать вам забей потому что я знаю что в любом случае забить нельзя все равно ты будешь об этом думать все равно ты будешь думать что что-то с тобой не так ты начнешь уходить в себя будешь разочаровываться в своих работах никогда не бывает легкого пути знаете что я вам скажу может быть немногие об этом говорят есть один способ со всем этим справиться Нравится. Это поддержка. У меня была история, когда я хотела сделать э, смени стиль, челлендж, что-то там такое было. Я выложила в группу, типа, напишите, чем привлекателен там, ну или какие-то особенности моего стиля, и тогда я сделаю там вообще определенно другой рисунок, типа, чтобы прям противоположность была моему стилю. Один, по-моему, даже человек только и всего, который написал просто огромный комментарий о том, что мой стиль говно обосрал все от макушки до кончиков О, пальцев. Ужасненно, типично. Мне кажется, у любого популярного художника был один такой длиннющий коммент, который даже было жалко удалять. Чел же старался, писал. Он же еще, знаешь, в конце добавил, «Мне, конечно, нравится ваше творчество, я, типа, очень вас люблю». И это не хейт. И мне тогда было очень грустно, просто по той причине, потому что я вот в тот момент именно сомневалась в своем стиле. То есть обычно я не грущу из-за такого рода дерьма, потому что я сама в себе уверена. Если у тебя есть любовь к себе, если у тебя уверенность в себе есть, то ты никогда об этом не переживаешь, но в этот момент я очень сильно, скажем так, даже недолюбливала свой стиль, было ощущение, как будто он мне не подходит, или он вообще какой-то не такой, и поэтому именно я сделала такой пост, и вот этот чел ударил прямо в самую душу, именно в этот момент, и именно эти слова подошли к тому, чтобы я расстроилась, но меня тогда поддержали, много людей поддержал. я этому очень сильно благодарна, я считаю то, что даже даже если у тебя есть какие-то грустные моменты, есть люди, которые в любом случае могут тебя поддержать. Даже пусть это будут не какие-то супер лучшие друзья. Есть такие же начинающие художники, как и вы, у которых были похожие чувства. Это нормально делиться такими чувствами, потому что их испытывают многие и не нужно стыдиться того, что что-то тебя раздражает или бесит или из-за чего-то ты грустишь. Это нормально. Если тебе станет от этого легче, просто поделись. Серьезно. И хорошая идея, хорошая особенно если, конечно, есть кому Как говорится, начали за здравие Закончили за упокой Типичные наши видосы Всем покойных снов, ребят Наши друзья, вампиры, спонсоры Поднимайтесь из гробов Хотите стать бессмертным? Присоединяйтесь к ним а пока что все остальные смертные, которые не стали особенными, должны подписываться на наш канал, подписываться на наши сольные каналы, ставить лайки. Не забывайте подписываться на группы ВКонтакте, на Инстаграм, на Телеграм, на Твич, Бриз. И ни в коем случае не подписываться на ТикТок. Высшие существа там не сидят. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.